Следующими событиями. 1804 год. В Москве открыт и пущен в действие первый в России городской водопровод. В 1900 году российская 100-тысячная армия полностью занимает территорию Манчжурии. 1906. -й. Начало знаменитой аграрной реформы председателя Совета министров России Петра Столыпина. В 1911-м состоялось успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова. В 1926 году советский изобретатель Павел Тагер делает сообщение об основных принципах разработанной им системы звукозаписи для кинофильмов, что явилось днем рождения отечественного звукового кино. 1940 год. В советских средних школах вводится обязательное преподавание иностранных языков. 1985 -й. Победив в матче за шахматную корону, Анатолия Карпова со счетом 13-11, 13-м чемпионом мира по шахматам, становится 22-летний Гарри Каспаров. В этот день в 1991 году выходит указ Бориса Ельцина о ведении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской АССР, который впоследствии не будет утвержден Верховным Советом. 9 ноября 2000 года в Москве в Кремлевском дворце в обстановке сумасшедшего аншлага проходит концерт Рея Чарльза. Такими в этот день были события в нашей стране. О других страницах истории России расскажет уже день следующий. 5 ноября имеет народное название «Зарок на Пороскеву» или «Несторы» в честь памяти преподобного Нестора летописца, известного древнерусского агеографа, автора высочайшего творения мировой письменности «Повести временных лет». В повести «Инок Патриот» говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках 866 года. Повествует о первом православном храме в Киеве и о крещении Руси. Во имя исполнения самых заветных желаний в канун почитания Параскебы Пятницы с 9 на 10 ноября принято было давать зарок, рог. Проще говоря, загадывая желание, обещали выполнить любую работу в срок. Древние славяне верили, если вовремя закончить обещанную работу, то святая Прасковья исполнит любое желание. Тем более, что она является целительницей людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов». Помните, если имеется необходимость привлечь финансовый достаток, то следует почаще облекать себя в дорогие украшения. Но ни при каких обстоятельствах нельзя давать примерять или носить ваши драгоценности кому-то другому. Знайте, что сновидение, в котором были явлены какие-либо позолоченные предметы, служит предупреждением об обмане со стороны доверенного лица. Рожденным 9 ноября важно помнить, что хорошая жизнь не всегда и не обязательно должна стоить дорого. И через развитие духовной стороны своей личности можно в этом с легкостью убедиться. Счастливое число именинников цифра 9. Благоприятный цвет, малиновый, а наилучшим оберегом может стать талисман с обсидианом. Минерал, обладая мощной энергией, помогает добиваться поставленных целей. Но следует помнить: если готовность к кардинальным переменам отсутствует, то талисманом лучше не пользоваться. Свои именины празднуют Нестор, Андрей, Валентин, Капитолина, Марк и другие. О самых интересных и значимых событиях прошедшей недели расскажем в обзорном выпуске программы «Оперативный эфир» в студии Светлана Симакова. Здравствуйте, мы напомним вам главные темы наших выпусков с понедельника по пятницу. Торжественно клянусь Соблюдайте институцию Российской Федерации. Знакомьтесь, это новый мэр Орла. В понедельник Юрий Парахин официально вступил в должность главы города. Происходит выдача больничных в уведомительном порядке, в электронном формате. Носить маску значит уважать окружающих. Новые противоковидные меры, озвученные губернатором, в действии. Прекрасный день, прекрасный день. День народного единства, что значит этот праздник для орловчан и как сильно помешал коронавирус торжеству. Работы выполнены ориентировочно на 95%. Благоустройство общественных территорий города продолжается. где сейчас идут работы. Сведения и данных о том, что данные народные способы лечения помогают при коронавирусе, у нас э, этих утверждений нет. В чем причина очередей в поликлиниках? Помогают ли народные средства от коронавируса? Глава Депздрава отвечал на вопросы журналистов, получились ли у него вразумительные ответы на этот раз. Юрий Парахин в понедельник торжественно вступил на пост мэра города Орла. В Большом зале мэрии состоялась церемония инаугурации. Парахину вручили ключи от города и удостоверения. Взамен чиновник на Конституции поклялся служить Орлу и его жителям. Большинством голосов депутатов мэра города Орла по результатам конкурса избран Юрий Николаевич Парахин. Инаугурация мэра Орла не проводилась последние 10 лет, с тех пор, как произошло разделение верхушки города надвое. В 2010-х городом управляли наемные сити менеджеры Мэр исполнял свою роль номинально. Теперь власть снова сосредоточена в руках одного лица. Обычно процедуру инаугурации проходят избранные народом руководители. Юрия Парахина выбирала специальная комиссия, а утверждали депутаты. Тем не менее, это были первые, пусть и непрямые выборы мэра за долгие годы.